чем отличается у нас лифт от, от любой другой площадки, ну, любое, узкое, любое узкое пространство предполагает, что мы будем вступать в близкий контакт с противником, мы дистанцию разорвать там не сможем изначально. Один, ко мне. Смотрите, первое, я разберу ситуацию, когда мы с вами, нажиманы, носим нож и Будем оказывать вооруженное сопротивление напавшему на нас противнику. Противник будем предполагать, что сначала без ножа напал. Соответственно, что мы в узком пространстве делать с вами не можем. Мы с вами не можем достать нож и просто да, что-либо делать, потому что он правильно сразу взял. И мы будем выяснять, кто из нас физически сильнее. Но так как этот нож мой, мне за него драться смысла нету. Я хочу, чтобы он моим и был. И я им работал, а не против меня. Соответственно, нам надо сделать такой хват ножа, который не предполагает у нас его отъем. Для этого я нож возьму кулак. Никаких фехтовальных уже там, хватов ничего я использовать не буду. Я нож возьму в плотный хват кулак. Кулак свой возьму плотным хватом в руку и руку подожму под живот, немного прикрыв себе пах. Соответственно, вот моя работа лифтовая в узком пространстве. Ну, пах понятно, да, для чего я чуть-чуть его прикрываю, чтобы меня не ударили колено. Далее. Что при этом, если я обе руки занял ножом, что я хочу сделать? Но первое, что точно я не буду делать, это от него в дальний конец лифта там пытаться забиться. Мне надо не дать ему амплитуду для размаха удара, чтобы меня не напронтировали. Соответственно, работать я буду именно в него. А заочно представим, что человек физически меня сильнее. Потому что если я сильнее физически, то, может быть, мне не надо вообще особо падать. Но я предполагаю, что он из меня сильнее Поэтому я буду использовать только те мышцы Которые у каждого человека по природе Обладают невероятной силой Какие мышцы самые сильные в организме Кто ну, может сказать а спина? Спина. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. спина Становую тягу у нас до 400 килограммов люди делают И правильно икры ног Плесед со штангой тоже у нас Поднимаете вы намного больше, чем можете отжать там, жимом от, от груди и так далее Соответственно, использовать мы будем ноги и спину Первое, что я буду делать, это к нему я буду сжиматься. То есть мне не надо давать возможности нанести мне акцентированный удар с размаху Потому что подбородок, даже если я подогну, вот и к нему уже сожмусь, то ему бить меня уже будет здесь довольно таки проблематично, то есть он замаха не будет, он будет уже крутиться. Есть еще один фактор, что такая вещь как слом шеи, когда я человеку сжигнаюсь, а он в этот момент пытается меня подломить или поддушить. То же самое, соответственно мне надо работать относительно быстро. Смотрите, что в лифте можно делать? В лифте можно толгаться, естественно. Причем можно толгаться с помощью, используя стенки лифта, то есть помогать себе ногой отталкиваясь, то есть наносить какие-то движения да, толкающиеся. И к этому, чтобы еще и не зафиксироваться на какое-то время, сразу производить удары. Вот смотрите, если я его поджал к двери... Да нет, просто сейчас расслабься, я просто обозначу. Вот смотрите, я вниз. Опустился, нанес удар, нанес удар, нанес удар, нанес удар. То есть отсюда работаю сюда. То есть держать меня на подъеме этими мышцами сюда будет практически невозможно. Понятно, да, почему? Потому что как, ну, кулаками бить вообще будет бесполезно, если я еще буду детонировать вас в лифте. Ну замаха просто не будет у вас для удара. Сломать я резко на по нападном шею, но. Во время если То нанести нанести удару бедро, которое в принципе артерию разрушает, он как артериально идет. Это буквально вопрос там секунд будет. Вот. То есть будет проблематично вообще человек. Задушить вообще невозможно. как человек вас бедро вам сверлит ножом, душить вообще его невозможно. То есть это совсем вот узкое пространство, если мы возьмем. То в принципе, если у вас есть нож, задача А. Его не отдать, за него не бороться Задача Б Не дать вас резко нокаутировать И вывести из строя Сближение, дистанции, толкотня И следующая задача уже Поразить противника Далее Если противник у нас отказался с ножом Здесь а Сам лифт уже Конечно у нас мы сразу войдем в клинч но Мгновенно Я это в, принципе, в прошлый раз показывал Поэтому, может, нет смысла на этом подробно останавливаться. Так что, если мы совсем на узком пространстве вышли, то, естественно, мы все будем друг друга там набьем. Если мы не будем блокировать никак удары, мы друг друга насадим там, нашпигуем, и нам потом, потом будет разбираться. У нас жизни хватит у каждого, чтобы друг друга убить еще и по нескольку раз. Поэтому здесь мы неизбежно войдем в клинчевую работу, либо оба друг друга подхватим да там, либо так подхватим да либо так здесь у нас по-любому мы вступим вот в эту клинчевую работу там либо так я его подхвачу неважно смотрите сразу покажу на ошибочки которые мы не разбирали руку подхватывать в любом случае надо до локтя и здесь и здесь за локтем что так подхватывать не нужно да поняли почему да что так тоже подхватывать не нужно. Нам этот нож, его за локтем Платили. да, неудобен. Он вам просто может упереть и под лопатку вам загнать. То есть, соответственно, это все работает до локтя. Далее. Локоть есть механизм вашего управления. Я сейчас по опыту рвать тебе его не буду, просто обозначу как бы давление, да? То есть, вот оно. То есть, не просто само управление локтем. То есть, когда даже вы хватаете, человек тебя блокирует, ну стоп движения сделал, вот, ну или вот так вот стоп движения сделал, я раз, отсюда, ну вот, бицепс, упри, просто руку, бицепс, бицепс. Ну, в руку обычно, нет, упор, вот, вот, не дают уколоть. И я вот этим движением, соответственно, его чуть могу подогнуть сюда и уже войти заново. Ну, соответственно, это тоже система некого управления, рычаг, рычаг, рычаг. То есть, если вы вот так или так пропалили... Соответственно, вы чуть-чуть и можете управлять. К тому же, если так подплатили, еще удобно, в случае захвата, да, у вас подсрыв пальца идет, вы очень эффективно срываете. и, Соответственно, вы уже его можете бить как угодно. По эту руку вы видите, обе руки взяли. Он же никуда не... Если здесь все, здесь уже, вы конечно здесь, если он схватил, вы его, эту руку никак не высвободите. Вы еще видите себе, я еще под бородочком помогаю, но... Здесь такой же срыв под палец идет. Держи. На раз, два, три. Готов? Раз, два, три. Ну, поняли почему, да? Элементарно. Раз, два, три. Потому что под один палец я работаю под него. Я, конечно, всегда сорву и его зарежу. Ну, здесь, конечно, уже будут проблемы у меня, потому что здесь мне здесь, надо на шею будет выводить. Довольно уже работа будет такая. Здесь уже его вы никак не сорвете, если он вас захватил. Здесь у вас еще и в пространство решать качать, здесь раздвигание уже рычагом отсюда вот этим, с выводом на шею. То есть подожми еще раз. То есть смотрите. То есть вы вот этот рычаг, создавая, раздвигаете вот это вот пространство. Видите? Рычагом руки. И опустив его вниз подогнув. Выводите уже на шею, сюда нож С пропилом Ну, клинч там уже неизбежен будет То есть в этой ситуации Если вы в лифте Нет, если это убийство просто, овцы какой то То, ну да Можно еще сказать, повернись, встань на колени Я тебе шею перережу, да А вон Воткну. Я вот себя выдерну, да Тут извини, это не бой Я именно говорю про бой Когда люди будут убивать Соответственно, тут придется нам сам сталкиваться либо отсюда, если удар идет здесь, придется да, его блокировать сюда. Либо, ну, соответственно, если вам удалось сбить под эту руку, то, соответственно, придется подхватывать сюда уже работать. Но, опять же, с давлением туда. Вот. вот это, кстати, очень хорошая позиция. Очень безопасна. Если вам удалось либо снизу блокировать, либо вы сверху столкнулись, нанося удар друг друга, и вам удалось эту руку подхватить. Вы в полной безопасности Единственное, что он может сделать, это поменять нож Да, все То есть, если вы так подхватили Вот эта рука для вас безопасна И вы можете ему не дать ничего уже сделать Поняли, да? То есть, если вы зашли в эту позицию Все, она для вас уже почти уже в списке обреченных получился Вот Но Есть, конечно, куча контрприемов мы вот все там рассказываем, я на всех видео учу Но если опыт у вас вот в зале поработать будет со спортсменами профессиональными Во-первых, у борцов центр тяжести попробуйте подвинуть, подвигать Особенно у мастеров спорта у профессиональных, очень удивитесь Как оказывается, они умеют свой центр тяжести держать в нужном положении и как тяжело их там на скрутку взять Так то же самое под рукопашником подход Вот клинч, мы столкнулись, как мы вышли, я работаю вот опять смотрите. Классическое, все учат. Раз, я работаю. Все классно. А теперь попадается мастер спорта, чемпион Европы по рукопашке. Мы встаем, крепкий парень. Я только вхожу. И он в этот момент, как пах, мне пробивает коленом классно. Я вот так вот и сажусь сразу. Рефлекс автоматом. На входе вот этом. Встретить вас. Коленом в пах. Поэтому здесь уже вырабатывается своя тема. Приходите, уже вы выставляете колено, чтобы столкнуться и не разъехаться. Это уже, извините, как получится. То же самое с борцом. Элементарная тема подносок шеи. Элементарное упражнение с разворотом, да? Поворотом от шеи. То есть вы уходите и делайте уход. Давай. А теперь смотрите, что будет у вас борцов. Если вы это сделали, я не буду сейчас еще делать. То есть, смотрите, просто обозначу. Сейчас в момент моего захвата вот эту ногу дальнюю переставим. Видите? И будет прогиб. моментально центр тяжести перебросит. Потому что центр тяжести за счет чего получается движение. За счет того, что вот он, центр тяжести, бедра. Вы его смягчаете смещаете ее рычагом хорится у любого борца автоматом идет тема его сохранения перестановочки, как только вы так сделаете я вам сейчас могу показать контр движения на это движение но это, знаете, такие танцы двух этих будут, оленей. вот, ну факт в том, что тут любой прием, он тоже имеет нюансы мы их можем долго разбирать вот, есть простые универсальные вещи, когда вы уже определились, что на вас нападут и по-любому будут вас убивать. Но ну, есть тема отъема ножа статического, да? Покажу ее. Я упор в живот просто вот. Делать. Смотрите, сразу скажу, что эта тема. Да, я вам покажу, чтобы вам видно было. Эта тема делается исключительно под статический нож. Когда человек стоит в динамике, работает на вас, ее исполнение будет очень нечетко грязное. Поэтому это делается только когда к вам подошли, давай деньги. Если у вас в кармане 50 рублей, ну может стоит отдать, не знаю, стами глядите. Если нет, то вам надо произвести сгиб без удара. Без удара. Произвести сгиб. Как бы вот этого предплечья. По изгибе. А, сгиб ни в коем случае не отсюда. Вот так вам никто ручки сделать не даст. У вас гиб может быть только снизу с опущенных ручек ваша задача биомеханическая произвести сгиб соответственно ручка пальчики у нас откроются разгиб производится не ударом а фиксацией руки и жесткой частью направлением толчком не мягкой, чтобы не было пружинок никаких а именно вот этой вот жесткой частью вот. И с опущенных ручек. То есть вы стоите, вы их можете поднять, сказать, ой, не надо, не убивай. Да, можете. Но вообще весь прием отрабатывается исключительно с опущенных рук. Есть такой же вариант, но десантный. Которые там не заморачиваются на технические тонкости исполнения. И просто сбивают и наносят удар уже в предплечье. Ну, с травмой предплечья просто, с этой сгибающей. То есть просто бьют. Есть? Там борцовское исполнение тоже с подгибом просто ручным. Ну, мы сейчас это разбирать не будем. Да, на самом деле ты еще вот так немного держишь, неудобно. Но, в принципе, да, проще это просто вот произвести вот этот самый сгиб. То есть рука обычной плотности. Есть, вот сейчас будем отрабатывать это. Не надо ее сжимать, вот чтобы аж вот так. Так у вас рука в сумик забьется очень быстро, так не сможешь держать. Не надо ее раскляпанно держать. То есть нож нужен, как вот обычно держите плотно и соответственно вот подгиб сейчас вот он ожидает знает что я буду делать но тем не менее то есть подгиб обычной как бы руки не удара подгиб то есть здесь фиксация и толчок не пытайтесь бить вот эти вот ножницы все начинают делать рука вот так бым бым бым а нож остается он вас зарезать не хотел а тут с испугу дернется и еще воткнет вам его Поэтому это лучше отработать. Давайте попробуем. Для замкнутого пространства.